Ой, Нурлан, ну скоро ты там, а? Да сейчас, сейчас. Включи тоже этот кондиционер. Да он уже на максимум целый час Ой, работает. Да, О, ж так жарко-то, а? Ой-ой-ой, прям такие неженки. То холодно, то жарко. Берите пример с меня. Скромный, не требовательный, ну, и вообще здесь нормально. Совсем не жарко, даже. Ну что, дорогие телезрители, Бишкек, Жара, Студия 7. Мы начинаем. Больше, чем правда. Чуть меньше, чем ложь. Студия 7. Наши люди могут отличиться везде. И даже в России. И вот первая новость. Но с нашим колоритом. В России кыргызстанец пытался дать взятку сотруднику ДПС. Пытался? Пытался. Ну, конечно, там сотрудники ГАИ совсем другие. Видимо, двумя ногами отбивался, да? А она стоя на коленях умолял, что взяли взятку, да? Он прям как рязанская баба, да? Можно я продолжу, да? Да. Так, мужчина достоверно знал о том, что срок действия в его документах, разрешающих э, нахождение на территории Российской Федерации, истек, и он может быть задержан до устранения нарушений. В избежание ответственности мужчина пытался передать инспектору ГИБДД денежные средства в размере 500 рублей. Сколько? 500 рублей? Ну, теперь я понимаю ГИБДДшника. Мне кажется, нашему осталось только кредит взять, чтобы дать взятку ГИБДДшнику. Сотрудник полиции отказался от совершения противоправных действий, в результате чего, по независимым от злоумышленника обстоятельствам, его преступный умысел не был доведен до конца. И после этого со спокойной совестью парни из ОМОНа, из комитета, парни с камерой и микрофонами спокойно, чистой совестью пошли досматривать дома прокурорский, прокурорскую проверку. Эта новость была про желание дать взятку, а теперь новость тоже про желание, но совсем другое. Интересно. Мэрия не может вернуть 58 участков в парке Ататюрка. Не может или не хочет? Вот сейчас посмотрим. Мы хотим вернуть 58 участков, выделенных в частную собственность в парке Ататюрк, сказал 11 июня. Мэр города Бишкек и Сау Муркулов на заседании депутатской комиссии, которая проходит в эти дни в здании мэрии. Угу. Хотят, но не могут. Какая-то не всевластная у нас мэрия. Угу. Я продолжу. Угу. Давай. По его словам, мэрия в суде уже второй раз проиграла процесс по 58 участкам. Мэрия проиграла? А вот вам и прямое доказательство того, что у нас в Кыргызстане коррупции нет. Но это мы еще посмотрим. Я продолжу. В АКС мы сдали материалы 3 января, но реакцию не видим. А те, кто распродал эти участки, сидят спокойно, ага. сказал он. Ну а вот вам и опровержение этого доказательства. Пожалуйста. Как говорится, товар возврату или обмену не подлежит. Главное – желание. Главное не победа, а участие, я бы даже сказал. Ну, вообще да. А вот еще не менее интересная новость. Депутат А. из Малкова считает, что правительство не должно спешить с продажей национализированного трехэтажного гостевого дома на Иссыкурие. Ну, конечно, нельзя. Летний сезон как-никак только стартовал. Вот приедут туристы, вот где им жить? Ну, подождите mm -hmm. немного, может быть, еще сдавать будем? Или просто родственники толпой приехали, а их заселить никуда. Да. да нет, на самом деле она, наверное, сама хочет купить. Только подождите, подкоплю еще немножечко и все. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть А вот даже фотографии этих апартаментов. Да, так она еще не достроено, оказывается. Да, я продолжу. Как сказала сама из Малкова: пройдет время, и незавершенный строительством трехэтажный гостевой дом с мансардой, расположенный в селе вулан из Сыкульского района, из Сыкульской области, можно будет продать за хорошие деньги. Осталось mm. только добавить на Все-таки хорошо, что у нас такие депутаты. Вот все в стране уже хорошо. Все проблемы решили. А они все работают и работают во благочизны. Не берегут да. себя. Так пришло время новостей спорта в кыргызстане создана федерация дворового футбола ну, наконец-то теперь можно спокойно двор на двор котнуть а то да. эти карпинские мухлюют поставить тут говорится мы уже составили программу развития дворового футбола в кыргызстане так. на несколько лет говорит вице-президент этой федерации борис станев ну, а зачем ее составлять она уже давно всем известна 5 на 5 катанем значит да. если камень ударился значит штанга угу. если вратарь не достал значит все вышка да. Вот. если толстый, то наоборот. А, ну, а мяч... что сразу на меня показывают? Нет, главное, а если пришли старшики, то чисто мяч отдать. Ну так, да, на технику пробить. Да. Это... Играем до тех пор, чей мяч, пока его домой не позовут. Все, его домой позвали, мяча нет, все, прекращаем да. играть. <свят> Наша основная цель – оздоровление нации и привлечение людей к спорту. Хотим оградить детей от плохого влияния улицы, в том числе наркомании и алкоголизма. Уже этой осенью мы планируем провести чемпионат города по дворовому футболу совместно с Ассоциацией футбола Бишкека, отметил Станев. Конечно, детей лишили всех прелестей. Не все, оставили без выбора. Я не знаю теперь, как дальше будут дети вырасти во дворах. Ну хорошо, ладно, теперь новости из разряда как, зачем и. Пипец. Читаю. В уж Спасатели помогли снять наручники с руки сотрудника МВД. Подожди, подожди, что сотрудник МВД не знает, как это делается? Представьте себе реакцию сотрудников МЧС, когда поступил этот звонок. Алло, здравствуйте, это МЧС. Алло, да, что у вас случилось? Я себя наручниками приковал, открыть не могу. Так, фамилию именно зовите, пожалуйста. Младший сержант Аскеров. Вы из милиции, что ли? Ну, ключом откройте. Ну, я это. Я ключ потерял. Ключ потерял. Из милиции младший сержант Аскеров. И все, и дальше так пип-пип-пип. А потом он ушел, говорит, пацаны, поехали, там, пресс посмотрим. Он ключ потерял. Не, ну, за другой стороны, может быть, это, как-то внимания не хватало. Но бывает же такие одинокий милиционер. Сидел и грустил. Mm -hmm. Он так смотрит на наручники, о, альтернатива нарисовалась. Кстати, по данным ведомства, накануне в 0 часов и 45 минут сотрудники службы спасения Южной столицы помогли снять наручники с руки местного милиционера. Остальные подробности ведомстве не сообщают. А если наручники розового цвета и смехом, так mm -hmm. ему вообще повезло. Тогда на месте еще должны были найти кнут и пряник После чего сотрудник был наказан. Yes, наказан дважды. Точно, да. И освобожден в конечном итоге. Так хорошо, давайте продолжим. В УВД города Ош отметили, что сотрудник милиции просто потерял ключ. Джунили, зачем он надевал эти наушники в УВД, не уточнили. Ну раз кто-то потерял ключ, значит кто-то его нашел. Ты сейчас пристегнешься. А тебе идет. <Слышко> Алло Мтс? Я тут на ручниках застрял. Да задолбали вы все. Ну что объяснишь хоть зачем пристёгивался? Не скажу.